Качество подтверждено патентом. Слышали такое? Может ли патент быть символом качества? Нет. Нет. Что делает патент? Вот у нас есть замечательные патенты. Можно посмотреть. Особенно 208.3239. Он радует. Это действительно был патент, оформленный в Российской Федерации. Ну, для того кто не видит прочитаю это достойно прочтение громких вслух симптоматическое лечение заболеваний с помощью осиновой палочки в момент новолуния для восстановления целостности энергетической оболочки Организма человека. Ну, дальше тоже установление факта смерти пропавшего без вести человека по ранее принадлежащему вещи, но это уже меркнет. Слава Богу и слава деятельности комиссии «Лженаука» Уженаук, Академии наук» под руководством «Академика Круглякова» этих патентов сейчас уже нет в российских базах данных. Но Кэш он все помнит. Кэш Яндекс он все помнит. А вот патент которые есть сейчас при этом и в базах данных легко находятся способ биотермогенного воздействия на организм для коррекции его функционального состояния. Ну и дальше как там травками в сочетании с тепловыми этими это все можно излечить. Что у нас на самом деле патенты фиксируют? Ну, грубо говоря, они фиксируют то, что если кто-то из вас вдруг захочет лечить симптоматические расстройства организма с помощью осиновой палочки в Навалоне, он будет нарушать авторские права автора патента. Ну, сейчас правда уже не будет, он будет нарушать авторские права патента. Вот этого пока не оплатит ему какой-то роялти с него. То есть на самом деле патент это не качество, а по поводу качества, по поводу чего-то у нас выдается сертификат качества, по поводу открытия выдается не патент, а сертификат открытия, хотя опять же по, по нашим юридическим нормам сертификат открытия тоже получить, главное бумаги правильно оформить и взнос а, оплатить. Но факт тот, что патент он просто фиксирует право обладания какой-то технологии, иногда технологии но ну, сами понимаете совершенно. Нелепый. Совершенно нелепый. Ну, тоже замечательная, я натолкнулся, но это, если там с психа и прочими, это понятно всем, это мне уже водка химика. Совершенно так порадовало, что у нас, оказывается, есть водка Люкс, водка Виктория, в которую добавляют, погранили по патенту, фуллеренов. Хорошо, что я давно уже перешел на другие крепкие напитки и водки не пью вообще. А то вдруг так захочешь хлебнуть там фуллерены, нанатрубки, графен. И что туда еще можно добавить? То есть, к чему это все? Это все к тому, что очень часто доверять каким-то вещам, которые находятся, пусть даже в источниках, открытой информационной информации мы, попросту говоря, не можем. Почему? Вот наряду с термином «наука», наряду с термином «научная журналистика», которая с термином «наука» довольно часто сейчас девальвируется, еще один термин очень сильно у нас девальвировался – это термин «научный метод». Он тоже везде во многочисленных соцсетях, он во многочисленных и там, и сям. Что такое научный метод на самом деле? Какой метод можно назвать научным? Так, почти правильно, который потенциально может быть воспроизведен, но... Дело в том, что некоторые научные обобщения для воспроизведения, они требуют слишком большого протяжения времени, ну скажем, эволюция, приспособление там под окружающую среду, то есть потенциально, ну и опять же какой-то японский ученый, я сейчас фамилию его, к сожалению, опять же не помню, он пытается показать экспериментам, что эволюция существует, он бедных несчастных, Мушек дрозофил, который изменяли своим супругам, видимо, поместил в полную темноту и держит многие поколения этих мушек там уже несколько десятилетий. Ну а что у них должно со временем атрофироваться в таких условиях? Глазки у них должны со временем атрофироваться, поскольку, в общем-то, зрение это процесс достаточно высокоэнергозатратный. а наш организм он такой, и наши и муж дрозофил, и многих других, что если у нас затраты энергии идут, Слишком большие на какой-то процесс, но нам, в принципе, не нужен. но ну, ну его нафиг, этот процесс, от него можно избавляться, в конце концов. Когда наши перестали пользоваться хвостом в качестве опорного, ну, хвост у нас так или иначе атрофировался. Ну, копчик остался и все. И так далее, и так далее. Значит, научный метод это то, что может быть подтверждено. Ну а теперь давайте проверим вашу общую эрудицию. Начнем с простого, достаточного вопроса. Согласны вы с этим утверждением или нет? Кто согласен, руки поднимаем. Кто не согласен, руки поднимаем. <мес> О. Правильно. Утверждение было ложное. Не Луна вращается вокруг Земли, а Луна и Земля вращаются вокруг общего центра масс, которая... Да, это, есть, это которое, в от определения, которое, выгодно слово, вращаются. В астрономии Луна вращается вокруг Земли, а Плутон и охрана мира Плутона. Ну это да. А. Вот, но если брать точную физику, понятно, что центр масс Земля-Луна, он расположен очень глубоко в Земле. И мы можем этим пренебречь. И мы можем действительно считать, что Луна вращается вокруг Земли. Точно так же, когда мы говорим, что Земля вращается вокруг Солнца, опять же, на самом деле, Земля и Солнце вращаются вокруг общего центра масс, но настолько близко к центру Солнца, что, в принципе, это роль никакой. Не игра. А между прочим, я не могу на тверденьке открывать многие памятники. О, второе утверждение. Тут я немножко украл идею О, нашего общего или не общего знакомого Сергея Белкова. Общего знакомого Сергея Белкова. Если кому интересно будет его блог почитать в ЖЖ, это Flavor Chemist Сергей Белков. А, ну так, ну я специально провокативно выбрал глутамат. Как самое такое страшное пугало современной пищевой промышленности. Можно или нет различить натуральный синтетический глутамат? Нет. Кто считает, что нет, руку поднимаем? Кто считает, что можно руку поднимаем? Правильно, ответ можно. Почему? Натуральный глутомат, выделенный из природных источников, он содержит еще какие-то такие не нулевые количества радиоактивного углерода c 14 который является бета-эмитором, излучает бета-электроны. А если мы получили глутомат из нефти. Которая была живыми организмами очень и очень давно понятно, что системы обновления углерода c 14 там нету, он весь там разложился. То есть э, здесь у нас бета-излучение фактически не будет регистрироваться. Здесь оно будет регистрироваться. Один вариант различить, второй вариант различить. Но ну, есть такой метод э, химического анализа под названием масс спектрометрия. Если кто смотрит веселый комедийный сериал свет там есть такая центрифуга, которая в зависимости от сюжета изображает то мастер-крометр, то, то что-то еще. Очень важный прибор. Но при этом центрифуга – это прибор хороший, если, если, конечно, не пытаться им гвозди забивать или что-то еще. Ну так вот, мастер она позволяет точно измерить массы молекул, Поскольку все-таки углерод 14, атомная масса 14, немножко тяжелее, чем углерод 12 на 2 атомные единицы, то, в принципе, точные анализы показывают, что... Глутамат натуральный, он будет, ну, чуть-чуть потяжелее. Ну, или мы там увидим другое изотопное распределение. Ну, вот этот анализ по, например, изотопным меркам сейчас используется, как же обойти допинговые скандалы стороной, но не с мельдонием, а с адреналином. Раньше был такой подход у... использовать адреналин в качестве допинга перед соревнованиями, ну, что адреналин вырабатывается самим спортсменом, если мы его кольнем, Никто вроде бы не заметит, однако аналитическая техника, химическая, вышла на такую величину, что, в принципе, вот человек сдает кровь, адреналин оттуда выделяется, и вот по содержанию, опять же, углерода С14, можно понять, адреналин это его собственный, или все-таки уже ему дали какой-то препарат, где этот углерод успел подраспасаться слегка. Но то, что мы можем различить натуральный и синтетический глутамат, значит ли это, что... Ну, вот это страшный ужас, а это все замечательное. Учитывая нашу боязнь некоторых членах нашего общества к радиофобии, я бы даже сказал, что, наверное, натуральный глутамат он опаснее. Он же это... Остаточная радиоактивность у него есть. Он в это излучает. У природного уже нету. Но на самом и... Что? Манома А? Манома, давай в хорисотом Вот, то есть, вроде бы это детали То есть, когда мы говорим про химию Поскольку химические свойства очень редко определяются Какой там изотоп, С-14, С-12 Для химии не важно. Когда мы говорим про химию, мы можем сказать что они неразличимы. Опять же, учитывая вот предыдущие слайды близость центра масс общего Земля-Луна или Земля-Солнце, мы вполне можем говорить, что Земля вращается вокруг Солнца, Луна вращается вокруг Земли, и вроде бы будем правы. Но есть одна такая небольшая вещь. Так, перескочил сразу несколько слайдов. Поскольку, опять же, как Алексей говорил, у нас Научная журналистика уходит в сети. И если вы начали писать, неважно, блог, паблик, что-то еще, вот ты персонаж, с которыми вы можете столкнуться. Ну, таких условных отображенных. Первое, это понятно, это старый добрый троллинг, цель которого не показать свою эрудицию, а просто это вывести... Из душевного равновесия собеседника. С троллями мы как боремся? Но не Троллей не нужно кормить. Если вы видите, что у вас в ленте завелся тролль, ну, который сразу опознается по ряду признаков, там агрессивность и прочее, мы ну, просто, ну... Если... Э, можно игнорировать, он потом сам уйдет. Если он пишет слишком много у вас э, тонкой душевной организации близко, ну в конце концов есть такая вещь, как БАР. Запросто. Вторая штука уже посложнее, это эльфинг. Как видно, вполне из картинки. Эльф, если приходит к вам в комментарии, он делает что? Он начинает восхищаться вами, он начинает говорить, как вы замечательно все пишете, как вы прекрасно во всем обращаетесь. Вроде бы такая замечательная фигура этот Эльф, но что потом происходит? Стоит вам чуть-чуть ошибиться или стоит вам чуть-чуть сказать что-то, что не входит в систему ценностей Эльфа, получается что? Ну опять же... «Я борелся с северными змеи еще до твоего рождения». Эльф тут же превращается в вашего врага. Он может, в вашем плоде он может вести себя прекрасно и замечательно. Но он может ходить посторонним логом и говорить, что вот там, Иванов Петров Сидоров, ну такую ерунду пишет, так, та, такой бред. Что это? это? распознать сложнее, потому что есть действительно люди, ну так называемый фан-клуб, который появляется все равно рано или поздно, э, который, ну что бы ты ни написал, напишешь ты, что у лягушек шесть ног напишешь, что там 4 просто она в себя втягивает поэтому мы не видим напишешь там, что, что то еще твои фанаты, они всегда будут писать, что ты прав, замечательно, а все остальные просто нет кстати, от этого публики тоже как-то лучше дистанцироваться, поскольку когда тебя только хвалят, это очень плохо бывает ну, надо посмотреть на эльфа посмотреть, строго говоря а есть ли у него свои какие-то ресурсы не пустой ли у него журнал и что он пишет там вообще и общаться с ним достаточно Достаточно осторожно. Но самый страшный персонаж, это не тролли это гном. Есть такой термин «гноминг». Гноминг, он означает, человек вас не троллят. Кстати, он может вполне осознанно, не пытаясь а -а -а, э -э вывести вас из равновесия, он ищет истину. Но ищет истину он как прибегая к второстепенным деталям. Вот вы пишете, например, ну, мне были статьи про химию, вы пишете, например, там это синтетик из Стэнфордского университета Фил Барон там придумал какой-то метод получения лекарства. Гном приходит вам в комменты и говорит, да как вы можете такое писать? Фил Барон уже полтора дня как работает не в Стэнфорде, а в Гарварде его туда переманили. Разве можно на таком основании писать статьи? Причем по, о самой сути вопроса там речи не будет. А, как отличить тролля от гнома? Роль напишет, ну разве Фил Барен, америкос, проклятый пиндос, он может что-то там дельное изобрести, наверняка он там прочитал. Старые журналы органической химии советских 70-х годов и так далее. Ну, хотя на самом деле американцы действительно регулярно читают переведенные версии журналов по химии, изданных в Советском Союзе. А читают о них потому, что тогда у нас синтетическую методологию писали очень подробно, не думая, что это будет переводить ее воспроизводить очень легко. Если уж говорить не про научную журналистику, а в целом про химию вообще и про патенты, есть у нас у химиков такое проклятие, чтобы тебе всю жизнь воспроизводить китайские или индийские патенты. Вот уж что никогда не воспроизводится. Значит, так вот, если к вам приходит гном, гноминг, он может как раз, вы пишете, что Луна вращается вокруг Земли, Гном, гном придется станет станет говорить «Нет, Луна не вращается вокруг Земли». Луна и Земля вращаются вокруг общего центра. А как бороться с гномом? Понятно, что в журналистике, в научной статье бессмысленно писать, что Луна и Земля вращаются вокруг общего центра, если это не связано, скажем так, непосредственно с самой научной новостью. С гномом можно бороться только одним способом – в комменте ответить ему, что да, я знаю, что это так, но когда я писал эту статью, я все-таки ориентировался на аудиторию с несколько более размытыми представлениями о предмете. То есть основной способ борьбы с гномом – это знать как минимум, как он, а еще лучше, лучше, чем он. То есть материал перед, перед работой нужно прорабатывать. Ну что Алексей говорил про научное расследование? То есть э, взять и перевести пресс-релиз университета, если у вас замечательно э, чужого университета, если у вас замечательно английский, это, конечно, можно. Но все-таки надо взять и посмотреть исходную статью. Тем более, но ну, опять же, если мы говорим про наш родной университет, все-таки к базам данных мы допущены. А если не допущены, то с СЦХАП никто не отменял пока еще. Собственно говоря, я понимаю, что пиратство это плохо, но иногда, когда других возможностей нет получить нужную нам информацию, ну, приходится это, я бы не назвал их пиратами, я бы скорее назвал контрабандистами а в данной ситуации. Еще один важный критерий, спорщиков, который может вывести из себя, который попадается к нам, это товарищи, уверены в целесообразности всего. Ну, но... мы все знаем, что мы, вот мы живем, что у нас в жизни есть какая-то цель прочее, но есть люди, которые считают, что вот вообще все целесообразно. Но примерно как раз и свежих таких вещей, что вот ну, очень часто бывает, опять же, это касается тонких моментов диалогов с креционистами или сторонниками каких-то таких подобных вещей, но что вот наша Вселенная, она не может быть такой несовершенной, кроме как потому, что, ну, да, сейчас мы говорим, что у нас есть физические константы, но вот представьте себе, что если бы физические константы отличались от существующих там на пару единиц, все было бы совсем не так. Ну, может быть, и было бы не так, но, с другой стороны, может быть, для нас, живущих во Вселенной с другими константами, все бы тоже было совершенно красиво. Ну, это вот такая логика, что если бы число пи было другим, то груди бы не существовали, но все это старая отголосок, как, по имя, как во имя, что называется, божественной воли, глаза кошки могли появиться строго напротив дырочек в ее шерсти. Был такой аргумент пользу эволюции в того времени но теперь идем про переводы теперь идем про переводы а, к сожалению но про это я буду говорить завтра а, у нас система подачи информации пресс-релизная оповещения о своих открытиях у нас ну так централизованно не налажена. но по крайней мере в хим за химию могу сказать химию я знаю Опять же, Артема Аганова, в химии я знаю Валентина Аганова, ой, Валентина Ананникова, которая работаю с пресс центрами все остальные, сами себя не пропагандируют, они, ну и не всегда дают, если из них информация выйдет зарабатывать. Ибухайчик. А? Ибухайчик. А, ну ибухайчик. Ну, там уже биохимия, я ближе к такой конкретной химии, которая химия без жизни, а не Они химия из жизни. Я понимаю, опять же, что химия, физика, биология и естествознание говорят, вы мы придумали, когда нам просто в одной голове невозможно стало мечтать отдельно все, все это вместе, науки разделились, но тем не менее, все равно, как это старый определитель, определитель наук, воняет химия, зеленая или дергается биология, не работает физика. Если физики здесь есть, простите меня, пожалуйста, но это искренне, физики же шутят. То есть ничего личного. Значит... Когда мы начинаем переводить, uh, давайте, кто может оценивать свой любой иностранный язык, ну, на уровне хотя бы апо-интермедиат? Uh, кто может на уровне адванс оценивать? Ну, хорошо, то есть, соответственно, все равно, для... если вы хотите писать, в том числе и про научную журналистику, редко так бывает, что даже если речь идет только про наших открытиях, что вам не придется рыть иностранную литературу по этой тематике, все-таки английский нужен. А, ну, вроде бы вам про это уже говорили, но тем не менее, еще раз повторюсь, есть такой «не наш друг», который под названием «ложный друг переводчика». Что это такое? Это слово, похожее по звучанию, которым мы ленимся смотреть, зарезать в словарь, даже в онлайн-словарь, а в итоге получается билибердак. Никто от этого не застрахован. Замечательно. Читаем цитату. Это классическое издание Шерлока Холмса. Переводчик Литвинова. Что здесь лишнее? Ну, специально красным выделено. Понятно, что в ли в викторианском Лондоне существовало настолько большое количество композиторов, попадавших в полицейские сводки, что Шерл Холмс Эсквайр смог бы включить их слепкий рук в это... Свою монографию. Однако смотрим журнал, смотрим, перев... смотрим словарь, композитор, это совсем не композитор, а это наборщик, ну, которого все-таки, я, конечно, статистику по Лондону не знаю, но смею догадываться, в Лондоне наборщиков типографии было, ну, несколько больше, чем композиторов. Вот, то есть... Композиторов вряд ли там было Пара сотен То есть, ну Тем не менее, классика да? Опять же, это классика Здесь я привел Не самый такой бросающийся, незаезженный Опять же Ложный друг переводчика, который существует Шерлоке Холмсе. надеюсь, что про самого Большого ложного друга переводчика В переводе этого Шерлока Холмса Скажется мне вы И во всех последующих леген... легендариумов Шерлока Холмса какой самый большой ложный друг переводчика? Какая самая большая ошибка в переводах Хомца? Ну, фами фамилия это вещи, знаете, они такие. У моей бабушки еще была книжка под названием Иван Хоя. Угадайте, угадайте как она сейчас называлась, называется. Айвенга. То есть в определенные времена, в общем-то, была не транслитерация, не транслитерация, а транскрипция. Вернее, наоборот, не транскрипция, а транслитерация. То есть Watson, Watson, это на самом деле, если мы говорим правильно по-английски, там и не Watson, и не Watson, а и все. Самая систематическая ошибка. Собаку бы Ну, там тоже есть, да, слово «фосфорос» в которым, скорее всего, имелось в виду светящееся вещество, потому что собака, обмазанная белым фосфором, который светится, она пробежит метров 30, а потом у нее фосфор кончится, она умрет. И даже умрет, если фосфор не кончится, потому что он сильный токсин, который через кожу впитывается. А самая классическая ошибка это дедукция. Почему? Потому что если мы внимательно посмотрим на метод Холмса, этот метод какой? индукционно логичный В чем разница? Индукция от частного к общему, дедукция от общего к частному. Дедукция – это не Холмс, это опер, выехавший на труб, который увидел, начинающий искать гильзу, следы и так далее. Вот это на самом деле дедукция. Но по-английски «deduction» – это не только дедукция, это просто мышление. То есть Холмс-то говорил Ватсону «Я думаю, и поэтому это распознаю». Но это сыграл. Но не будем критиковать переводчиков того времени переводом Конан э, Дойля. У них не было под рукой ни мультитрана, ни лингва-трансляшн э, и так далее, и прочих, и прочих вещей. А, опять же, замечательный по стилю переводчик, а, по-моему, Анашевича и цены а, переводила частей как сырники, но не потому, что не знала, что частей это... Не сырники, а потому что жители Советского Союза 60-70-х годов, они просто не знали, что такое «чистейк». Но иногда в переводах бывает такое, что ты должен вставить какое-то слово, которое будет понятно всем. Понятно, что сырник, чистейк, ну, как немножко разное. Но часто вот когда мы переводим э -э -э, вещи, у нас есть огромное количество и оффлайновых, и онлайновых словарей. И даже если вам слово кажется безумно знакомым, даже если оно, собственно говоря, входит в вашу профессиональную компетенцию, не поленитесь, проверьте, лишним не будет. Иначе получаются кремниевые ружья, кремневые компьютеры и тому подобные вещи. Ну, в переводе в лостовском сериалы Борджиа золото прятали под э, воском который был нагружен алюминием и ничего что алюминий был э, где-то лет через двести после милой семейки Борджиа открыт речь шла конечно о квостах которые Алюма также произносит то есть опять же независимо от того кто кто к там в гости придет гном эльф или тролль Терминология должна выверяться очень точно. Терминология должна выверяться очень точно. Однако возникает такой момент, с которым каждый, кто проработает в этой системе, ну, хотя бы 3-4 года, столкнется. А что это за момент? Вы двигаетесь на теле, у которого нет аналога в русском языке. Совсем что делать? Переводить самому и делать это максимально близко к той области науки, на которую вы делаете. Почему? Система, официально дающая название, система, если мы говорим про если мы говорим про физику и ЮПА, Международный союз численной перекладывай, она очень эмоционная. 30 декабря 2015 года ЮПАК наконец сказал, что все, вот 4 линии готовы, все подтверждено это открытие, но они показывают, до называется, пор потому что вот ну, такая и биологические, и большая процедура их именования, что, я так думаю, даже мои ужасные воспоминания по галитации аспиратуры, они пока же ну. ну, я почему про это говорю? Буквально в три часа я сбросил себя такой груз с плеч, который сравнил с грузом Атланта, что вот мы три месяца занимались этими бумажками, причем приходилось переделывать многократно, и вот все-таки, конечно, эксперты химики нашел век, и все с вами везет, а? Надо ведет, да. У вот и дорогу, я знаю, там Ну, вала комиссия. Она очень строгая. А? Ну, у всех гуманитарные средства. У всех гуманитарные средства, но с другой стороны... Я... мы еще отчет по поколению с вами. Да? А? мы еще отчет по поколению с Почему? Погодь пока стоим. это отстало. Что это, это? Это не моя область ответственности. Я а в конце концов... Как было в старом, опять же, фильме, а я-Маккук, Джесда Ритл Кук. Если кто помнит откуда цитата, я все очень скромный методист кафедры, я не заведующий, ничто. То есть все отчеты другие, это не через меня. Значит, э, термин приходится сочинять самому. Термин приходится сочинять самому. Э, приходится сочинять его самому так, чтобы вам потом не было обидно всю жизнь жить и а на ваш термин смотреть. Почему? Если вы, если вы пишете про эту новость первой, или один из первых, или первый наиболее грамотно. Но это могу в принципе говорить, поскольку 10 лет работает, ну почти 10 лет работы на химпорти, на ресурсы химпорт с ежедневными публикациями. Они это обязывали. Если вы напишете в профессиональном сайте, если вы напишете первый и напишите грамотно, профессионалы в вашей области не будут сами переводить и не будут сами думать, как назвать этот термин. Они возьмут его из вашей статьи. И потом очень большой шанс, что когда российская комиссия, там, ЮПАК, ЮПАП, неважно того, что, дает, что формирует термины, в той или иной области знания, она будет собираться, она ну, подумает, а что термины уже есть, нормально, давайте вот это возьмем. То есть это ответственность, это, в принципе, ответственность. Сегодня вопросы про шутки были, в общем-то, вопросы на прошлой лекции Алексея, то есть про шутки и насколько можно чернить, желтить заголовок. Все зависит от ситуации. Причем для одного и того же ресурса это может быть по-разному. Я никогда не забуду Сво свое 1 апрель на химпорте. Но каким образом 1 апрель? 1 апреля это день традиционных розыгрышей. Я работаю уже полгода и каждый день даю по одной, по две новости, ну, вполне нормальных, научных. Ну, в меру, конечно, косячу в течение первого полгода работы. Это, это все нормально, меня поправляют. И на 1 апреля я даю фейк. Причем фейк такой наукоподобный, в конце концов, написать... В общем-то, научный журналист, который пишет настоящие материалы, ему фейк написать, это чаю выпить и прочее, он Галину не даст соврать, она когда где-то 25 декабря в 12 часов дня пишет, напиши что-нибудь про Снегурочку с точки зрения химика, я говорю, когда надо, вчера, ну минут через 20-25 текст уходит относительно того, что Снегурочка, это там потом украинистых великанов, но с четкими обоснованиями, белки, антифриза и прочее. То есть человек, который читает по диагонали, он, он и не поймет в ряде случаев, что это фейк. Бывает такое. Ну и вот когда я 1 апреля выдаю эту фейковую новость, Сразу куча негативных отзывов, вы что там пишете, вы что с ума там посходили и так далее. Но потом, ближе к вечеру делаем камин с директором, говорим, что ребята мы ну, всех разыграли. Вот, блин, но одним, правда, фейком я с вами до сих пор горжусь, он до сих пор с разными отзывками ходит по всем сетям. Был 2010 год, я себе сломал ногу, а может ногу, как поет Тимур Шауф. Сидел дома, совершенно в таком затворческом виде, как раз э, на рубеже марта апреля Но э, поскольку энергия на ну, передвижение уходит в мозг, меня как-то так торкнуло, и получилось я... Э, написала фейковую новость про бабочек-крапивниц, которых ученые из университета Монсидюра, это внимательно, это в общем такой знаковый момент, модифицировали так, что бабочки-крапивницы получили способность окупливаться, заматывая свои коконы в нейлон. Ну, пептидная связь, в пептидная связь, дальше там наукообразное объяснение. Я эту ссылку на эту фейковую новость из раздела «Как могут быть безответственные генные инженеры?» Вот выпустят они этих бабочек на свободу, они тут все лязкие, и нейлоновой, Опутают всю эту систему, я встречаю до сих пор. Хотя, опять же, вечером для... Кстати, сейчас, ну совсем скоро будет аппликский журнал «Популярная механика» на лук один 3-го Дальше нужно смотреть, опять же, из первоисточника. В принципе, как нас учил Фама Аквинский, мы должны при возможности лазить в первоисточники. Есть такой хороший анекдот, который я так, чтобы окончательно проснулись, расскажу. Некоторые, наверное, его знают. Рассказывается он как про Фома Аквинского, на самом деле так не было. Но идея похожа. Фома Аквинский приходит в монастырь послушником, Брат-настоятель узнает, что тут умеет писать и читать, и поручает ему ответственную работу – переписывать скриптория. Монастыря – старые тексты, копии старых текстов. Вот ну, а тут недельку пишет, другую пишет, потом приходит к брату настоятелю и говорит, что «Вот, «брат, я так подумал, я-то пишу, все нормально, но дело в том, что я же пишу не с оригиналов, я пишу уже со списков». То есть, а вдруг кто-то там какую-то ошибку допустил, и сейчас мы ее это, умножаем и умножаем. Ну, брат настоятель задает эпитемию Фоме Альвинскому, поскольку ну, нельзя оспаривать вышестоящих, но сам задумывается и идет в тайную комнату скриптория, где лежат самые-самые первые тексты. Ну, уходит, скажем, вечером. За утренние выходят, к обедне не выходят, вечерне следующего дня не выходят. Монахи уже это самое, ну что такое случилось там. С факелами идут в эту тайную комнату, заходят, сидят, изменившимся лицом брат настоятель рвет на себе оставшиеся волосы и говорит: значит, произошла ужасная ошибка. В самом первом свитке было написано солебрата и номинедиес". А кто-то написал «целебата» и «номен и Ну, для тех, кто латы не очень, «целебата» радуемся, празднуем во имя Господа. Целебатов воздерживаемся во имя Господня. Целебат, обет безбрачия католических священников. То есть, конечно, такой истории в реальности не было, но необходимость работы с первоисточником она очень хорошо иллюстрирует. Потому что, опять же, вспоминая тот цикл, который я показывал в самом начале, на каждом этапе передачи информации она может искажаться. Если вы хотите что-то сделать и создать себе репутацию, естественно, вы должны подавать информацию правильно. Что еще не является нашими друзьями? Еще нашими друзьями не являются выводы, основанные только на голой статистике. Это тоже совершенно не наши друзья. Почему? Но вот... Мне тут рассказывали про дискуссии относительно синдрома Дауна и ГМО, которые были на лекции про лженауке. А вот теперь живите с этим. График, который показывает, ну, не синдром Дауна, а аутизм и продажи в области, так называемых, органических, то есть натуральных продуктов. Я не буду говорить о популярных директор новостей совпадения, не думаю. Почему? Статистическая связь не всегда является причиной следственной связи прямой. Говоря про индукцию и дедукцию, есть нас такая о построениях, которые называется неполная индукция. Мы взяли не все данные и сделали вывод, опять же, за способность размышлять, Такая задачка. Давайте думаем, включаемся. В 1914 году, вы знаете, началась Первая мировая война. В 1914 году голову людей на фронте ничего, кроме там фуражек или пилоток, не прикрывало. И, естественно, народ погибал. Британцы первыми додумались одеть на голову человеку железку, ну, вернуться к истокам рыцарства, скажем так, ну и появились эти полостые каски. И получилось, что как только полостые каски у британцев появились в экипировке пехотинца, количество людей с ранениями головы, поступавшими в госпиталя, резко увеличилось. Почему? Они стали ну, ответ совершенно правильный. Почему? То есть вы как раз и не попались на логический крючок. А, а, я очень часто этот вопрос задаю, опять же, на курсах по естествознанию, слышу разные всякие ответы, что там люди в касках, как берсерки, как страх, витериалы вперед, что там каски блестели и снайперу было проще прицелиться, все это ерунда. На самом деле речь -то идет о чем? До касок любое ранение в голову было фактически смертельным. Каска от пули с прицельной давности не спасает. Она спасала от шрапнеля, она спасала от осколков гранаты. Ну, то есть то, что летит уже с небольшой кинетической энергией и как-то пробивает только каску и не доходит до головы. Ранение то есть до касок все ранения в голову фактически были смертельными, ну или большая часть... А раз после касок у нас, собственно говоря, появилось большее количество ранений госпиталя, значит просто смертность от этого вида ранений ушла. Опять же, ну, классический такой вариант, что Часто анализируется, что вот там э, то или иное увеличивает там, смертность от рака. Да, смертность от рака сейчас действительно растет. Это печально. Но опять же, анализировать ее без причин другой смертности, как-то бессмысленно. Почему? До появления рака основной причиной смертности были сначала инфекционные заболевания, до появления антибиотиков, потом сердечно-сосудистые заболевания, когда антибиотики стали воспаление гасить. Э, сейчас сердечно-сосудистые ну, отчасти благодаря использованию статинов, отчасти благодаря использованию всяких коронарных шунтирований, ну и просто тому, что тучность прекратила считаться классной вещью. Ну, действительно, в начале 20 века считалось, что если человек толстый, замечательно, значит он богатый. Правда, с другой стороны, по-моему, в 11 веке знатный Франк, если выбирал себе невесту, если имел возможность себе выбирать, он выбирал девушку с наиболее гнилыми зубами. Почему? Не просто много кушает, а много кушает сахара. Вот, вот, может сахар. <связать> она может позволить себе сахар. Она может позволить себе сахар, который в Европе тогда, в общем-то, практически отсутствовал. Но такие критерии были разные. Понятно, что говоря просто о увеличении смертности от рака, мы не можем брать это за одну, скажем так, реперную точку, мы должны анализировать другие варианты. Но, опять же, очень часто в операциях по статистике путают причины и следствия. Ну, как раз рисунок, он заимствован у Сережи Белкова, и нарисованный добровольцем. Но они на меня не обидятся. То есть, ну, сейчас у нас говорят, что, что вот искусственные подсластители ведут к ожирению, Однако, на самом деле, связь как раз об обратная. Человек набирает вес, решает сесть на диету, прекращает питаться обычным сахаром, покупает подсластители. Вот. Ну, и вообще, куда нас может завести статистика, нам показывает очень хорошая такая обучающая статья под названием «Аисты приносят детей». И ее написал один из ведущих специалистов в области статистики европейских, Роберт Митис. Естественно, эта статья... Ее цель не является доказательством того, что детей приносит ставиться. Как она делалась? А, было измерено, ну тут ее выходные данные в принципе вот есть, там интересно почитать, и выводы собственного человека. То есть человек взял поколовье Айсов, по-моему, в 17 странах Европы. Он взял среднеражание в 17 странах Европы. Провел корреляцию. Ну, применил там все эти статистические выкупки, и у него получается вероятность 8 тысяч тысячных с детей приносит айс. Ну, естественно, вот вроде, где айс там больше, там и больше. Опять же, если тупо оперировать этим выводом, этими данными можно сделать что? 8 детей из тысячи приносит айс. Еще еще струкнуть в капусте. Ну, если еще сколько-то покупают в магазине, кого-то скачивают из интернета И так далее, и так далее То есть, глядя на статистику В общем-то, нам, наверное, не стоит ожидать от нее каких-то особо открытий Потому что, ну, то, что А зависит от Б, это не значит, что А с Б связано Я еще показал такие более-менее, которые хотя бы логикой можно увязать А так существует сайт так называемых интересных корреляций а, в интернете, где, например, показывается, что динамика выдачи диплома бакалавра изящных искусств в штате Алабама и количество дорожно-транспортных происшествий в штате Мичигана они изменяются по одним и тем же законам. Вот тут как это увязать между собой в плане статистики, это у, в плане причинно-следственных связей, это уже вопрос вопросов. Следующий. Дальше пошли. Вы добрались до первого источника. Вы что-то не поняли. Вот у нас ну, простенькая статья. Ну, простенькая для нас, для химиков. Я ее здесь не в плане химии, даю вот три автора, к кому вы будете обращаться. И как вы будете решать, к кому вы будете обращаться. Кому на самом деле надо обращаться? Автогласность очень часто. Вот на самом деле традиций много. Где-то по вкладу, где-то в последнем стоит самый большой начальник. Где-то политкорректно по алфавиту. Где-то стоит звездочка, куда нужно вроде бы обращаться. Сейчас почти не здесь а, Но вот здесь корреспондент-савтор в принципе напрямую не написан. На самом деле, что нужно сделать? Нужно посмотреть данное летиться и кудра. Изабель Томаса и Жан-Люка Мачампа И посмотреть, какое количество работы у них вышло Ну, то есть, если стоит корреспондент с автор, автор для переписки, ваша задача объясня... обращается Если не стоит, или стоит несколько авторов для переписки Вы смотрите, кто, кто есть кто Кто чем занимается У кого сколько статей по этой области И дальше выбрать надо не самого главного начальника. Он все равно, если вам ответит то, что-то дежурное, или попросят помощников написать. Нужно просить не аспиранта и не студента, скажем так, написавшего эту статью, участвующего, ну, а человека со средней преподавательской позиции, скажем, этот профессор, профессор-ассистент и так далее. Почему? Вот. Иногда... Как у нас последние авторы, которые самые большие, могут вести себя в лаборатории в критический период? Ну, замечательные PHD-комиксы, которые, если так посмотреть, они, в принципе, интернациональны. Это перевод мой. Кто хочет, может посмотреть в английском языке. Вот Big Boss. Из комикса видно, что он сильно разбирается в том, что у него вообще происходит в отделе и впрочем он не знает что у него где работает что у него кто где работает не всегда самый главный скажем так начальник вот подразделения если он есть автором статьи вам квалифицированно ответит да бывает иногда ситуации когда мы каких-то очень больших начальников включаем в публикации, чтобы облегчить прохождение этой публикации через редакции «Вечи». Почему? Потому что ну, его знают, а меня, например, еще не знают. Опубликую я 3-4 статьи, но меня будут знать, соответственно, также я буду известен. Но вот пока в период становления, ну, опять же, все вот то, что называется школьность и прочее, то есть лучше в этом отношении использовать так называемых средних авторов, авторов, находящихся на средних позициях. Ну, и желательно э, не тех, кто там приехал в целевую аспирантуру и прочее. Ну, когда-то давно в химии жизни опять же, этот вопрос в плане шутливой статьи излагался. Я вот, к сожалению, его не нашел. Там э, тоже была такая подробная вещь относительно того, как правильно искать. Ну, я немножко завершаю. То есть в целом я хотел бы Поблагодарить людей, которые так или иначе мне помогли и так или иначе оказали влияние на меня. но это Сергей Баронов, который немножко постарше Это директор портала «Химфорд», где я работаю 10 лет. Это Елена Крещенко, зам, директор, зам. редактора журнала «Химия и жизнь» которая без собеседований по на меня на работу, когда у Пардала Кимков начались некоторые финансовые проблемы. Это уже упомянутый мною Сергей Елкин, он же Флэйвэр Ну, часть материалов, которого я просто взял, а нарисовал художник и Ну, Алексей мы все уже знаем. Ну и отдельное спасибо, тут даже скорее не по консультациям, а в плане Языка с Харьковским писателем, писательным фантастом, но вот это Генри Лайн двуединый мэтр мэр Ладыженский игроков, и э, мой хороший друг Людмила Астахова. Собственно говоря, название Знающий не говорит, это одно из название из ее романов, после которого у да, нас началась большая дистанционная дружба. Честно говоря, мы в глаза друг друга видим только по скайпу, но. У нее несколько книжек «Спасибо мне за консультацию» и так далее.